на земле жизни сладко, Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан. Здесь про страх и опасность Мы будто с тобою забыли, и в минуту очастили.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 Время веки нашло, только быстро усы отрастали, снялись ночью нам дети, любимые женам снились. Но когда расставаясь, с друзьями, Прощаться мы стали, почему-то Загрустили Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.